Астероиды расскажет Иваненко Наталья. Очень интересная познавательная лекция. Прошу, приветствуйте ее. Добрый вечер. Как сказали, меня зовут, зовут Иваненко Наталья. Я студентка второго курса магистратуры кафедры физики и астрономии. У меня что-то имени Мечникова. И хочу сразу начать, что такое стероиды. Пожалуй, на этот вопрос нам хорошо ответят жители Челябинска. Можно дальше? Потому что... 15 февраля 2013 года в верхние слои атмосферы нашей планеты вошло крупное небесное тело, прочертило такой яркий путь по небу и упало в озеро Чебаркуль. Также называется Челябинский метеорит или Чебаркульский от названия озера. Упал он в городе Челябинск, который находится в России. Это длилось полет буквально 30 секунд. После столкновения с поверхностью планеты произошел а, большой взрыв, была ударная волна, в результате чего а, в городе повыбивало а, стекла, а, многие люди получили различные ранения, и в течение ближайшего часа в больнице города обратилось а, более тысячи человек с различными ранами, а, которые получили в результате, а, как правило, а, того, что на них воздействовало стекло, то есть это были резаные раны. А, и Потом, через несколько дней, вот такие вот камушки были подняты на поверхность, создавая Чебаркуль. Следующий. Не менее знаменитый астероид, который, пожалуй, это, наверное как можно сказать, самый знаменитый, потому что его видели люди, их очень много, и поэтому документально был хорошо зафиксирован. Это Тунгусский метеорит, который 30 июня 1908 года прочертил опять огненный шар, пролетел по небу, и жители Восточной Сибири увидели, как я показал в предыдущем э, слайде, такой яркий след. В результате э, этот метеорит он не долетел до поверхности, он взорвался в воздухе, но... Деревья в Сибири площадью 2000 квадратных километров были повалены, и когда сделали данную фотографию, было видно, что деревья были практически обуглены под воздействием большой температуры от этого метеорита. Дальше. А это карта с Google Maps, на которой до сих пор видны следы этого Черябинского метеорита, то есть площадь 2000 километров, и фотографии, Место событий, куда прибыли ученые, были получены буквально через 20 лет. Видно, что это тайга, труднопроходимая местность, и просто ученые на то время не могли туда добраться в силу того, что сложненая была дорога. Дальше. И вот так это выглядит с самолета местность. Фактически просто поляна среди тайги. Но во время... Можно но во время того, как этот метеорит взорвался, ударная волна дважды прошлась по нашей планете Земля. если бы пролетел он на 4 часа раньше, то упал бы в город Санкт-Петербург. И как бы ни города, и окружающих деревень, сел просто бы не было, в том числе большого количества людей. Но так как он упал в Тунгуску, Тунгусский метеорит, потому что рядом находится река Тунгусская, жертв не было. Дальше. Не менее знаменитый кратер щукшилуп который находится в мексике это самый древний кратер который удалось обнаружить на данный момент как вообще обнаруживаются кратеры фактически вот например в тунгузке да нужно пойти о, увидели какую-то какую-то воронку говорят что, что такое непонятное происходит и раньше ну, люди не знали, что это такое. И геологи, когда начали а, с помощью аэрофотосъемки фотографировать поверхность нашей планеты, обнаружилось, а, что очень много таких кратеров на поверхности нашей планеты. И потом уже было установлено их происхождение, а именно ударение с небесным телом. А, видно, что... Кратер часть его находится под водой и часть на поверхности. А потом установили возраст этого кратера и оказалось, что ему порядка 65 миллионов лет. То есть столкновение было 65 миллионов. А это было очень большой астероид порядка 100 метров, и в результате высвободилось очень много энергии, порядка несколько десятков атомных бомб. И считается, что такой мощный взрыв мог послужить тому, что на тот момент на планете вымерло все живое. И как раз это является версией вымирания динозавров но это как бы сопоставили на самом деле это не точный факт далее а также один из самых таких старых кратеров это кратер каньон каньоне дьявола аризонский кратер он образовался около 50 тысяч лет назад, имея диаметр более чем 1200 метров, глубина 170 метров. Такая большая воронка была образована в результате ударения тела размером примерно 60 метров. То есть летел камушек 60 метров, и получилась такая вот большая воронка. Астероиды летают с большой скоростью, порядка 20 км в секунду. Скорость движения нашей планеты 30 км в секунду. Если я друг встречу друг то есть... Столкновение произошло на скорости 50 км в секунду. Если перевести в часы, фактически 3000 км в час. Дальше. Как я сказала, с помощью аэрофотографий мы получаем изображение большого количества кратеров. Также их называют астроблемы, что переводится как звездные раны. На данный момент известно более 2000 таких астроблем, таких вот ударных кратеров. И... Фактически можно видеть, что они находятся на разной поверхности, будь это или вода, или пустыни. Как я показывала, падение 60 метров вызвало такие воронки. А что если стероид будет крупнее? И он упадет, например, не в Тунгуске, а на какой-то жилой город. Будет совсем печально. А, вот есть такая гифка, а, да, которая иллюстрирует это фантазию художника, не более. Да? Слава Богу, нам пока не удалось такого наблюдать. Далее. Как же часто вообще происходит столкновение с астероидами? На самом деле на этот вопрос немного сложно ответить. Почему? Потому что, если мы возьмем, например, статистику 200-300 лет назад и сейчас, то мы обнаружим, что сейчас фиксируется падение метеоритов намного больше. Почему? Потому что у нас есть фек... средства фиксации этих событий. Например, камера телефона, да? видеокамеры. Вот, например, Челябинский метеорит, очень много видео на Ютубе можно посмотреть. И, как правило, все они записаны или на камеры видеонаблюдения машин, или на камеры наружного наблюдения зданий. И 200 лет назад такого не было. Поэтому если летело какое-то небесное тело, зафиксировать его нам было достаточно сложно. Итак, объекты классифицируются по размерам. В зависимости от того, какой он имеет размер, он к нам прилетает чаще. Как видно, объекты размером до 20-30 метров прилетают... Практически э, пылинки, метеороиды прилетают практически каждые сутки. Как правило, они сгорают в атмосфере, не долетают, и мы их практически не фиксируем. Но согласно статистике, которую ведут астрономы, несколько тонн пыли межзвездная попадают на нашу, на нашу планету каждые сутки. Астероиды размером более 30 метров, это как астероид Тунгусский или Аризонский кратер, они прилетают уже раз в 250 лет. Опять же, это не совсем точная статистика, а только предположение на основе тех фактов, которые мы имеем, а именно это найденные кратеры и фиксация наблюдения астероидов и метеоритов, которые падают на данный момент. Астероиды более 100 метров падают уже намного чаще, раз в 5000 лет. Но чем больше небесное тело, тем больше оно приведет к какой-то катастрофе, каким-то более тяжелым последствиям. Например, оригинальная катастрофа. Если астероид упадет 100 метров, считается, что именно такой астероид... А, и лестероид вот, 100 метров-1 а, километр как раз упал в Мексике. А, и это привело к глобальной катастрофе. А, и астероиды 10 километров приведут к концу цивилизации. Как показывает статистика, они падают довольно редко, поэтому нам пока бояться особо а, нет смысла, так как последний, нам известно, упал 65 миллионов лет назад. Согласно этой статистике, лет 30 миллионов а мы можем пока не беспокоиться. Астероиды, которые размером более 1 километра 1 километр, также называют астероидами уби убийц. Астероиды-убийцы. А, ну, понятно почему, да? потому что может привести к глобальной катастрофе. А если попадет на какой-то континент, то в радиусе одного какого-то материка может просто исчезнуть все живое. Дальше. Куда же они падают? Есть какие-то особые точки, которые их притягивают. А это карта, на которой показаны места падения метеоритов, как маленьких, так и больших. Зелеными показаны метеориты размером, до 10 метров, и красные а, — это астероиды, которые имеют размеры более чем 30-50 метров, метров и больше. А, что мы можем наблюдать? А, очень много падает в Америке, да, а в Южной Америке, в Европе, в Китае и в Австралии. Как думаете, почему падает именно, ну, вот, например, в США падает, а в Канаде, в Ирландии не падает? Вопрос казался бы такой очень интересный. На самом деле, просто здесь находится больше людей, они больше могут фиксировать. Может, здесь... Также упали астероиды, метеороиды, но там нет людей, они это не зафиксировали. И поэтому вот такая карта интересная получается. Например, вот мы посмотрим Южную Америку, тут находится у нас Амазонка, да, амазонские леса. А если там даже упадет какой-то астероид, мы это зафиксируем там с помощью а, самолета или с помощью какой-то международной космической станции, которая летает вокруг нашей планеты, мы его не найдем по сравнению с Тунгусским метеоритом. Туда нужно дойти и найти этот кратер. То есть это труднодоступные районы. Или, например, вот в Африке можно видеть, там находится пустыня. Далее. А откуда они вообще прилетают? Это анимация, которая иллюстрирует положение астероидов, который находится вокруг нашей планеты. Первая гиф-анимация иллюстрирует положение планет, Солнца и астероидов. Мы как бы смотрим сверху. В центре находится Солнце, синим показаны орбиты планет. Меркурий, Венера, Земля и последняя это Марс. На данный момент мы зафиксировали обнаружили более 16 тысяч таких объектов. Вид сбоку, то есть можно наблюдать, что они находятся не только в плоскости эклиптики, но также имеют некоторые вытянутые и наклоненные орбиты по отношению к нашим планетам земного типа. Далее. Проблема с астероидами стоит так остро, что Организация Объединенных Наций инициировала, инициировала а, так называемый День Астероида, который проходит каждый год 30 июня. Почему именно 30 июня? Потому что в этот год упал Тунгусский метеорит, такой первый большой зафиксированный метеорит. А, это... Международный, международное мероприятие, и его поддерживает очень много известных учебных научных центров, в том числе ЕСА, Европейское космическое агентство по аналогии с космическим, американским, как НАСА, астрономические различные сообщества, в том числе самое королевское астрономическое сообщество, и очень много других, их более 30. Я вынесла несколько для наглядности. Далее. Что предпринимают астрономы, ученые, для того, чтобы предотвратить такое столкновение? Существует большое количество программ поиска. Это программы, которые направлены на обнаружение таких объектов, и фактически нужно потом, после обнаружения, нам понять, какого они размера, правильно, и куда-то их занести в какой-то каталог. Можно наблюдать статистику, начиная с 1995 и по 2004 год, что количество астероидов, которые открываются, растет. Это связано с усовершенствованием способов как раз обнаружения этих астероидов. А вторая диаграмма показывает астероиды размером более одного километра и 1 километр. Видно, что с течением времени, а слава богу, мы обнаружим таких астероидов меньше. Далее. Также существуют космические миссии, которые уже были или только будут. Например, космическая миссия НЕР 1996-1998 год полетела к астероиду Эрес, и благодаря этой миссии мы получили первые фотографии астероидов — Получили информацию о том, из чего они состоят, какой они формы, чем они покрыты. То есть фактически первые какие-то параметры, характеристики, которые характеризуют астероиды. Также было несколько миссий Deep Space, Deep Impact, Stardust. Это те, которые были запущены немного позже, чем эта миссия, и были также обращены не только на изучение астероидов, но и комет. «Хаябуса» — это миссия, в результате которой на астероида «Токава» был совершен спуск спускаего модуля, и также получены характеристики более подробные этих объектов, а именно астероидов. «Дон Церера» — Миссия, которая была недавно, получили фотографии и анализ самого большого астероида в Солнечной системе — Церера. И также а, розеток, которые изучали комету Чурюмова и Гиросименко. И предстоит еще несколько миссий, как Марко Поло и Дон Кихот. Дальше. А, это фотографии, которые рассказывают о космической миссии «Хаябуса». То есть был вот такой аппарат, который подлетел к этому астероиду. Вот видно фотографию приземления, то есть падает нет космического аппарата. И увеличенная фотография поверхности этого астероида. То есть фактически что здесь можно разглядеть? Большое количество пыли и мелких камушков. Такое, как фактически поверхность чем-то напоминает лунную поверхность. Далее. Всего у нас в космосе летают... Такие объекты, как пылинки, их тоже нужно принимать во внимание, потому что большое количество, как я уже говорила, попадает в атмосферу нашей планеты. Метеороиды, объекты до 30 метров, которые не представляют для нас никакой особой опасности. Астероиды размером более 30 метров и кометы. Далее. А как вообще выглядят астероиды? Третий по размерам астероид — это Веста, имеет в поперечнике размера 500 километров. А также можно наблюдать а, здесь а, настоящее соотношение размеров, а, то, что есть астероиды намного меньше, а, и они имеют не все сферическую форму. Если в приближении, в первом, можно сказать, что Веста похожа на шар, а, то остальные а, нет. И фактически такие булыжники, которые имеют неправильную несферическую форму и летают в космосе. Далее. Самое большое количество астероидов находится в главном поясе астероидов, который находится между орбитами Марса и орбитой Юпитера. Там было зафиксировано и уже занесено в каталог порядка более миллионов объектов. А вот как раз Церера, Веста, это эти большие 900-500 километров, они находятся в главном поясе стероидов и для нас не представляют никакой особой опасности. Опасность представляют, когда я показывала две гифки, где они летают вокруг нашей планеты. Количество астероидов на данный момент известно очень большое количество. Далее. Вот как раз астероиды, которые имеют для нас очень важное значение, это стероиды, которые называются стероид сближающийся с Землей. Ну по названию понятно, да? А он сближается с Землей, поэтому может как-то повлиять на нашу планету, например, сблизиться с ней или столкнуться. это стероиды орбиты которых от Солнца находится на расстоянии в перигелии от одной астрономических единиц. Астрономическая единица это расстояние от Земли до Солнца. В астрономии очень большие масштабы. Поэтому там применяются совсем другие системы, системы исчисления. Например, астрономическая единица — это 150 миллионов километров. Если взять орбиту того самого Юпитера, это 5 астрономических единиц. Чтобы не говорить там 750 миллионов километров, говорят просто 5 АЕ. И получается, что они приближаются к нашей орбите нашей планеты всего лишь на 0,3 астрономических единицы. Среди них выделяют потенциально опасные астероиды. Это те, которые могут приблизиться к нам на расстоянии менее чем 8 миллионов километров. Этой ночью был такой астероид 2014 и о как-то там 25. Он приблизился на расстоянии 1,7 миллионов километров. а Это в 4 раза дальше, чем расстояние до Луны. Расстояние до Луны в среднем 380 тысяч километров. И этот астероид относится к заряду как раз потенциально опасных астероидов. И большие астрономические обсерватории в этой ночью получали изображения и какие-то другие параметры, которые бы его охарактеризовали. Получили первые фотографии с помощью радарного метода, то есть фактически в радиодиапазоне получили картинку, и этот астероид по своей форме напоминает чем-то гантелю. Вот можно видеть то, что у нас есть астероид, как я говорила, сферический, это в основном главный пояс астероидов. И вот астероид... Эраз, который имеет несферическую форму. А можно видеть то, что здесь как бы а, тоже немножко гантелька, только она не совсем ровная. Да? Одна часть больше, и вторая часть меньше. А вот примерно, примерно такую форму имеет тот астероид, который пролетал а, сегодня недалеко от нашей а, планеты. Фактически такую имеет а, форму гантельки. А считается, что данные астероиды были образованы в результате а, слепания двух как бы, компонентов. Но об этом позже. Далее. Проблема заключается в том, что в 1991 году космический аппарат Галилея, который летел к Юпитеру, пролетая мимо главного пояса астероидов, сделал удивительную фотографию. Он сфотографировал астероид 243ида и увидел, то, что этот астероид необычный, он двойной. У него имеется спутник. То есть фактически сближение с таким астероидом особо ничего нам хорошего не сулит. То есть у нас будет два камушка вместо одного. Далее. А вот так выглядят двойные стероиды. А, то, что я показывала ранее, это была одна фотография такого стероида. Сейчас, получается, все фотографии, все изображения именно таким методом. Так, а, да, дальше. А, что же делать? Вот мы нашли стероид. Что дальше потом с ним делать? Существует единый реестр, который находится на сайте Центра малых планет. Это международный сайт и на данный момент известны 1772 объекта потенциально опасных. То есть те, которые в будущем могут столкнуться с нашей планетой или очень близко пройти, могут. Не означает, что они обязательно это сделают. Далее. Близкие прохождения, которые будут относительно... Скоро. А это так называемый известный астероид Апофис. Наверняка хоть кто-то об этом астероиде слышал. Он в 2029 году пройдет на расстоянии всего лишь 34 тысячи километров. До Луны 380 тысяч, то есть 10 раз ближе, чем Луна. А, и он пройдет удачно, с нами не столкнется. А, и еще есть такой астероид, который в 2027 году пройдет на расстоянии уже намного больше. То есть фактически это расстояние до Луны. Далее. И вот про астероид апофис я буквально еще пару слов. это положение орбит нашей планеты синим и красным показана орбита этого астероида. Видно, что они пересекаются, и как раз в точках пересечения орбиты может произойти столкновение. Далее. Еще раз можно? астероиды могут занимать несколько положений относительно солнца нашей планеты если он находится с этой стороны он находится на минимальном расстоянии и соответственно представляет для нас опасность далее или наоборот из-за того что период обращения вокруг солнца у него другой он может находиться например по другую сторону солнца и в этот момент он для нас как бы безопасный далее еще раз и ничего не происходит а, смысл этого слайда был в том как остановить вообще астероиды астероид например Апофис. ну как вообще можно остановить взять ядерную ракету запустить он разрушится да а, или взять следующий а еще раз а ага, еще раз <с> <grey> а, суть слайда в том суть слайда в том что если мы запустим какой-то ракету и она может просто сбить астероид со своей орбиты, он выйдет на более высокую орбиту и просто будет с нами параллельно летать и не будет представлять для нас какой особой опасности. Далее. Опасность может быть такая, да? то есть столкновение с астероидом более одного километра, это, конечно, картинка. Вот. И для чего, собственно, я хотела рассказать об астероидах. То есть у нас существует проблема астероидной опасности. Даже большие организации инициируют проведение такого дня астероида. И чем больше людей знают об этой проблеме, тем больше, возможно, найдется людей, которые хотят поучаствовать в решении этой проблемы. Потому что, вот, как говорили, да, есть инженеры, астрономы, возможно, какие-то программисты, у которых в голове, возможно, есть идея, как это все реализовать. Вот. Но из-за того, что... Они не знают об этой проблеме, мы до сих пор не смогли найти ее решение. Это все. Спасибо за внимание. Да. А, существует предположение, что 65 миллионов лет назад этот астероид, да, который упал, а возможно, вымира... вообще, а, что произошло? Во время удара а, происходит, а, там еще попал на воду и а, на сухую часть, да, на материк. При попадении в воду, возможно, большое цунами. Это цунами, конечно, могло повлиять на большие формы жизни, правильно? При попадании на поверхность, возможно, землетрясение. А, и в результате этого также могут погибнуть большие формы жизни. Что касается бактерий вируса, я здесь а, не могу ответить, потому что об этом сложно судить. Очень большой промежуток времени. Да. Да, да, сейчас современные методы позволяют нам обнаружить абсолютно все. Но что касается обнаружения, вы имеете в виду только кратеров? А падение астероидов, их нужно не только обнаружить, но еще каким-то образом зафиксировать. Например, прохождение то есть Челябинского метеорита, да, астрономы об этом узнали с новостей утренних. Они об этом даже не догадывались. Да, как, как бы это ни было глупо, но астероид был размером... А, там, примерно 50 метров, и он очень тусклый. И астрономические обсерватории, которые находятся на территории России, они могут обнаруживать астероиды размерами более 100 метров. То есть чем больше площадь, тем больше отражает солнечного света. Их более легче увидеть. Поэтому да, при современных методах как раз и обнаруживается большее количество метеоритов и астероидов. Да. Касательно той карты, где мы видели места падения астероидов, mm -hmm. почему в Индии так мало? Это как бы самая густонаселенная страна, и что им мешает хотя бы визуально? Mm -hmm. Вообще, а наша планета на 80 покрыта водой да? и по теории вероятности сидит астероид то больше всего он наверное попадет в воду 80 процентов 20 берем 20 суши а примерно 10 суши занимают большие города да вот у нас есть материки вероятность попадания в густонаселенный район еще меньше и поэтому там когда эту карту можно интерактивную найти в интернете и приблизить какой-то определенный материк и рассмотреть а как правило они попадают не в густонаселенный населенные города, а в какое-то такое место, например, ту же самую Тайгу, вот, и что касается Индии, <говорит> наверное, да, чистое <говорит> везение, <говорит> возможно, <говорит> да. А, да, это, на этом? А, а, вся суть этой картинки в том, что у нас космонавт находится на Луне, да, и он наблюдает а, за смертью нашей планеты. А у него есть определенное количество кислорода, которое позволяет ему, соответственно, находиться на Луне. Это как раз то неловкое чувство, что все, то есть уже как бы обречение. Да. А, или, например, еще есть другая надпись, что такое одиночество. Ну, тоже как бы вариант. Чисто теоретически, возможно, чтобы астероид вот реально пробил так насквозь Землю? Или это просто картинка? Если... Нет, это картинка. За то время, что мы изучаем космос, примерно там 17 века, больших таких столкновений с другими большими планетами Солнечной системы не было зафиксировано. То есть у нас было столкновение кометы с Юпитером в 2004 году, но из-за того, что Юпитер большой, там такого события не случилось. Да? А могут ли называться метеороиды диаметром меньше 10 метров, метеороиды на самом деле? Чисто теоретически, да. Да, еще вопрос был. Да, при падении астероида больше одного километра в диаметре на какую-то точку на шара, шаре. Она противоположная точке зеленого шара. Как это будет отличиться очень, очень, интересный, очень интересный вопрос, да. А, в принципе, да, попадание такого большого тела а, никак, а, оно по-любому отразится на самой нашей поверхности, да. Как я сказала, возможно, землетрясение, а, колебания почвы. Вот Что касается на противоположной, я не знаю случаев, чтобы это как-то повлияло прямо на такие большие расстояния. То есть это проходит через центр нашей планеты, правильно? И... Ну, ударная волна-то, конечно, дойдет, но так, чтобы тут была вмятина, а тут, например, гора, да, это, я не знаю, какой мощности должен быть просто... Да. Все uh как -huh. просто предположение, что они придут, может это измениться. Uh -huh. Ты позволяю кто-то их увидит. У нас есть телескопы, которые занимаются непосредственно именно обнаружением астероидов. Например, у нас у маяках есть такие, а, телескоп, который занимается а, этими объектами. Мы находим, просто делаем обзор неба а, и находим какой-то интересный объект. А Мы записываем его координаты и отсылаем как раз вот этот МПЦ. И там говорят, да, хорошо, мы проверим. И они эти координаты рассылают там, двумя -тром астрономическими обсерваторами там, в Китае, в Индии, в Америке. И они, знаете, координаты пытаются это тело обнаружить. Они его, например, обнаружили. Говорит, да, там что-то есть, и потом уже начинается а, именно изучение и внесение его в единый реестр. Что касается а, тех астероидов, а, дело в том, что а, на каждый астероид у нас есть какие-то свои координаты, и они движутся по определенным орбитам, как правило, они эллиптические. Я показывала орбиты наших планет, они круговые, эллиптические, и под воздействием планет они могут немножко как бы, колебаться. Поэтому постоянный мониторинг таких объектов очень а, нужен, а, так как, например, под воздействием а, планет земной группы а, Меркурий-Венера-Земля-Марс орбита может немножко, например, измениться, а, и тогда для нас это будет большим сюрпризом, если изменится они в нашу пользу. Да? Что касается Челябинского метеорита, как я уже говорила, он очень маленький, то есть он имеет очень малый блеск, и обнаружить его могут только очень большие телескопы, как правильно находится у нас в Америке, в Северной Южной и в Австралии. Вот, и потому что он улетел с другой стороны планеты, они просто теоретически никак не могли его обнаружить. Вот. Все. Спасибо.